Ребят, приветствую! В сегодняшнем видео мы давайте пробежимся по сервису крипто ранг очень большая такая аналитика по криптовалютному рынку. Есть у нас такой сайт, как CoinMarketCap, но в данном сервисе тут намного больше информации. В этом видео я вам расскажу много чего интересного по данному сервису. Мне реально он понравился. Поэтому досмотрите ролик обязательно до конца. но ну, прежде чем продолжить на мой YouTube, подпишитесь. Меня зовут Ивадницы, занимаюсь заработком в интернете. И CoinMarketCap это хорошо, но CryptoRank мне как-то больше в последнее время нравится. Кстати, сегодня очень такой знаменательный день. Сегодня ровно 19 миллионов биткоинов добыто. Как бы, такое интересное совпадение. То есть, осталось еще 2 миллиона добыть биткоинов. Однако. Так, по CryptoRank, по интерфейсу, все функции затронем сейчас. Смотрите, тут интерфейс можно сделать темный, можно светлый можно валюты доллару рубль там установить э, ену гривну и так далее и так далее в общем русский язык английский язык комиссия в сети эфириума доминация биткоина по отношению к кальткоинаном здесь вы можете смотреть капитализацию криптовалютного рынка на момент записи видео 2 и 27 триллиона всего криптовалюты сейчас у нас 14806 восемьсот 14 шесть реально много. Так, по интерфейсу. Я тоже здесь зарегистрировался, кстати, потому что у тех людей, у которых есть зарегистрированный аккаунт, они могут, кстати, здесь сформировать некие определенные портфели. И для удобства можно здесь следить за статистикой. Так, ну, в принципе, много функций доступны без регистрации. На площадке здесь самое первое диалоговое окно, это первая топ-10 статистика криптовалют. То есть все точно так же вы можете по капитализации от, от большей к меньшей. По объему тоже можете, по изменению цены тоже можете это все дело фильтровать. Здесь отображается топ гейнерс, Это криптовалюты и токены, которые выросли за последние сутки больше всего процентов. Которые дали больше всего процентов, тут можно в этом разделе мониторить. Здесь наоборот же, топ лузеров, которые меньше всего, показали рост просели очень сильно. Тут тоже можно в данной графе мониторить. Здесь конкретно криптовалюты и токены отображаются... Тоже вот так вот можете перейти на данную вкладку и мониторить. Здесь отображаются криптовалюты, которые достигли своего самого рекордного высокого значения, то есть all-time high. Тут наоборот, all-time low, то есть криптовалюты, токены, которые самого рекордного дна достигли из своей истории. Здесь можно посмотреть в данном разделе самые волатильные, здесь э, криптовалюты, токены, у которых очень резко, сильно изменился объем. Ребята, смотрите, это лаунчпады и статистика лаунчпадов, которые проводят IDO. IDO это нечто на индекс-офилинг, и на данных лаунчпадах проходят различные токен-сейлы. И статистика данных лаунчпадов, то есть все циферки, которые там внутри, это количество IDOшек, которые прошли на тех или иных площадках. Кстати, если вам интересно, то напишите в комментариях, я могу записать видео про IDO площадки с самым, допустим, там низким порогом входа или какую-то статистику тоже по этому поводу провести и записать видео, если что. Тоже, напишите в комментариях, можем тоже сделать такое видео. Здесь предстоящие токенцелы в данной графе, можно отслеживать предстоящие и лаунчпады, где это все будет проходить. Здесь статистика IO, площадок различных, здесь по фьючерсам аналитика, по фьючерсам относительно биткоина. За последние 24 часа тут новости, в общем, можно здесь мониторить. Так, в принципе, по главной странице все. Можно подключить, API, ключ, что это значит? То есть, если вы какое-то приложение, какой-то стартап продвигаете, то вы, можете, то вы можете через данную вкладку API-ключи подключить платную услугу данной компании от данного сервиса и какую-то аналитику синхронизировать свое приложение, свой проект там, и, так далее, и так далее. То есть, тут на различных условиях можно подключиться к, э, к информации и внедрить ее туда, куда вам вздумалось. Дальше в динамика можно отслеживать, отслеживать конкретно рост криптовалюты токенов за последние сутки, неделю, месяц, там, полгода и так далее. То есть нажимая на любую из этих вкладок, вы э, от большего к меньшего или от меньшего к большему можете это все э, сортировать, так сказать. Да? Либо в данной графе, либо в любой другой. То есть очень удобная функция, в принципе она в CoinMarketCap тоже есть, но там не настолько разнообразные периоды дальше от их то есть all-time high то есть можете тоже здесь мониторить какие криптовалюты достигли а самой максимальной цены от пика своих значений тут тоже можно значить здесь растущие и падающие я в принципе уже об этом говорил то есть либо можно в этой вкладке мониторить либо через главную страницу то есть разницы нет также мне понравилось то что тут есть вкладка все категории можно в данной графе по различным рынкам мониторить различные криптовалюты токены будь то допустим это Просто блокчейны, может быть, это стейблкоины, биржевые токены, DeFi направления, мемкоины, различные NFT, различные, допустим, токены, которые относятся к виртуальной реальности, различные кошельки, искусственный интеллект, социальные сети, фан такие как бы различные сферы, да? Тоже очень классная функция, тоже можно мониторить по тегам, можно тоже отфильтровывать и изучать рынки. Платформа это значит блокчейны, все которые на сегодняшний день есть, фонды, все которые инвестируют, э, рейтинг фондов, которые инвестируют в криптовалюты, тоже можно их отслеживать, да. капитализацию смотреть, по данному разделу тоже можно статистику. Также в разделе валюты тренды поиска тоже интересная графа, можно отслеживать то, что сейчас на хайпе, то, что сейчас больше всего мониторит, то есть топ-20 в разделе «Монеты, добавлены за последние 7 дней», можно тоже мониторить какие-то свежие монетки, коины, щиткоины, которые только-только добавили на данный агрегатор. N-Drop A, это значит, что статистика пока еще не отображается, то есть собирает, видимо, еще статистику. Так, и, конечно же, раздел IO. вы можете здесь мониторить различные IEO-площадки, которые проводят различные сейлы, то есть это средняя... Это статистика всех IDO площадок то есть там порядка где-то их 6 70 штук. Здесь в X конкретно среднее значение X. Здесь, среднее, здесь максимальное количество X, которые дали те или иные площадки. Здесь капитализация, здесь количество проектов, которые на данной площадке прошли. Капитализация данных лаунчпадов тут отображается. То же самое и про IU. Про предстоящие IDO можно тут мониторить предстоящие активные которые сейчас в процессе сборов денежных средств прошедшие идиошки то есть тоже интересный такой э, в общем пункт этокой market копе нет реально э, в разделе dex Trade view тут можно отслеживать ребят различные криптовалюты токены в удобном графике вернее э, тут можно через смарт контракт какой-нибудь щиткоин вбить и можно отслеживать любой к примеру актив уже на таком э, на, на таком вот график да и можно здесь делать какие-то прорисовки допустим да тоже удобно очень кон марки тоже этого нет ребят то тоже добавили прикольную функцию но она сейчас еще в бета-версии то есть тут не все отображаются графики так DeFi. Э, что еще тут по объемам статистика есть по разделу раздела деfy watch list конкретно по рынку DeFi, статистика фьючерсы можно отслеживать биржи спотовые и можно отслеживать различные да аналитику по различным биржам тоже можно здесь мониторить так что еще мне понравилось а вот раздел карты то есть многие спрашивают где вот найти такой раздел вот он ребят в разделе карты то есть в процентном соотношении показывается на какой процент выросла та или криптовалюта, токен, цена. В общем, в таком интересном виде. Тут можно это все, динамику это немного скорректировать за последние 7 дней, за один день. В разделе «Алерты» мне понравилось. Здесь можно подключить свой Telegram, свой Telegram-аккаунт. Предварительно, конечно, зарегистрируйтесь. И чем мне понравилась данная функция? Вы можете... Внедрить какой-то сигнал в свой телеграм-канал, в свой телеграм-аккаунт, что якобы цена, если изменится, вы были об этом сведомлены в своем телеграме. То есть, каким образом это можно сделать? Допустим, выбрали любую монету, к примеру, там, я не знаю, там, примеру, биткоин, да, выбрали. Здесь оставили к графу цена, а здесь, к примеру, выбрали, допустим, по статистика по бирже Binance, выбрали торговую пару, там, я не знаю, любую, любую торговую пару выбрали. Здесь на движение, к примеру, выбрали раздел, как только цена опустится ниже этого значения или выше этого значения, вы сразу будете об этом осведомлены. Осведомлены в телеграм-канале, то есть телеграм-канал галочку поставили, вы можете комментарий тут какой-нибудь прописать и добавить алерт. Все, как только эти изменения когда произойдут, вы сразу будете об этом осведомлены в своем телеграм-аккаунте. То есть очень прикольная функция. И тут можно много различных таких уведомлений. Установить. Ребят, в разделе «Портфель мой watch list» вы можете создавать различные портфели и так или иначе сортировать различные свои предпочитаемые криптовалюты по различным папкам и отслеживать цену различных направлений, за которыми вы следите. Можно через данную вкладку создавать различные портфели да, и добавлять туда, набивать криптовалюты. Вот, Отслеживать различную информацию. Тоже очень удобная функция. И в разделе «Портфолио» можно добавить какой-нибудь свой... Смарт-контракт кошелек и тоже в режиме Live отслеживать э, изменения цены. Тоже можно это сделать. Так, в разделе Ребят, приватные монеты отображается статистика анонимных различных монет. Ребят, в разделе Новости можно отслеживать различные новости по рынку криптовалют. Очень много новостей выходит здесь. Каждые несколько часов выходит по 2, по три, по 5 новостей. Классный сервис, реально. То есть многого нет в CoinMarketCap. Многого нет. Поэтому пользуйтесь данным крипторангом. Очень классный такой инструмент анализируйте рынок в разделе инструмент раздел есть конвектор вы можете сразу допустим конвертировать ту или иную криптовалюту там в доллары, смотреть в общем через данную вкладку можно конвертировать деньги смотреть разницу курса в общем Прикольно. поэтому ребят, вот такое интересное познавательное видео обязательно прожмите лайки напишите комментарии и подпишитесь на youtube и телеграм-канал увидимся в новых видео до скорых встреч не теряемся всем пока пока